Здравия желаю! Это четвертая часть серии о парке «Патриот» и выставке «Рособорон-экспо». Партизанская деревня – уникальный объект, собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во время Великой Отечественной войны. Для удобства осмотра посетителями объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них доподлинно воссоздана по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. Напротив входа в партизанскую деревню вдоль дороги расположена раритетная техника военного времени. Одним из таких образцов является танк НИ на Испуг. Во время обороны Одессы в 1941 году защитники города испытывали огромную потребность в бронетехнике, чтобы хоть как-то облегчить положение. Главный инженер Одесского машиностроительного завода имени Январского Восстания Романов предложил изготовить эрзац танки, обшив, имеющиеся гусеничные трактора СТЗ-5 броней и установив легкое вооружение. В центральной части корпуса бронетрактора устанавливалась вращающаяся башня с люками, в которую устанавливали вооружение. Первые два бронетрактора изначально получили башни с 37-мм орудием от не подлежавших восстановлению танков Т-26 первых серий. Но центр тяжести у них оказался расположен слишком высоко, и после испытаний на полигоне пушки в башнях заменили на пулеметы. У центрального павильона экспоцентра расположены винтокрылые машины. Ми-35П – самая современная модификация семейства ми 2435 35 Впервые этот боевой вертолет был показан в 2018 году на форуме «Армия». В 2020 году он прошел летные испытания, а сейчас первая серийная партия для иностранных заказчика уже собирается на заводе Роствертл. От прородителя Mi24 новая машина внешне отличается минимально. В основном без изменения остается вся силовая конструкция и бронезащита. Под корпусом машины можно увидеть шар это ОПС, обзорно-прицельная станция, оснащенная матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения. Тепловизор вместе с цветной телекамерой высокого разрешения, лазерным дальномером и очками ночного видения поколения 3 ⁇ позволяет пилотам Mi-35P поражать цель даже ночью на расстоянии до 10 км. В базовой же версии вертолет оснащен EO экран выхлопным устройством. Это своеобразная охлаждающая система, которая снижает температуру выхлопных газов вертолета. Тем самым делая машину менее заметной и затрудняя наведение ракет с тепловой головкой. Винг Mi 35P оснащен алюминиевыми лопастями с защитой от обледенения и разрушения. За борьбу со льдом отвечает токопроводящая нагревающаяся ткань, а следит за нарушением структуры лопасти помогает газ-азот. Лопасть наполнена им как воздушный шарик воздухом, и при малейших трещинах при регулярном осмотре техник увидит потерю газа, что является сигналом для замены лопасти. первую формцию сорбета, сейчас ее понесут желающие. Прямо на ваших глазах сделаем 4 формцию сорбета, и сейчас вот так вот, на этом столике он у вас откажется. Это вот. вот для тех, кто хотел бытный сорвет. Девочки, конечно же, первые берут. Девочки первые берут. Ladies first. Как говорят в Америке. Или в Англии, неважно. А мы начинаем делать вторую порцию сорбета. Да? Что это у нас будет? Обузный сейчас будет. Обузный, да? Арбузный сорбет вторая порция будет. На самом деле все просто. Для этого берется просто арбузный сок и жидкий азот. Абсолютно. Лично у меня. у меня. Просто не из холодильника, это бак с жидким азотом. И сейчас у нас будет тыквенный, я так понимаю, да? Вот сейчас докладывается тыквенный. Арбузный. Сейчас кто-то хотел арбузный. Ну а я вам напомню, друзья, что мы находимся на стэйде эко -стенде, общества, ВИТОР, Бренд Армия России. НПК ⁇ Фотоника ⁇⁇ это современная высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве цифровых оптических систем, чувствительных в спектральных диапазонах уль ультрафиолетового до дальнего инфракрасного. Флагманом камер для обнаружения различных околоземных объектов можно считать изделие Niva 4040. Это 16-мегапиксельная камера с размерами кадра 4х4 см, разрядность изображения 17 бит и динамический диапазон более 85 дБ. При этом камера выдают кадры разрешением 4096 на 4096 пикселей с частотой 23 Гц, что эквивалентно 6-7 Гбитам в секунду. S-300 – фаворит семейства зенитных ракетных систем, способных поражать различные цели на высотах от меньших, чем возможна высота полета, до превышающих потолок высоты для целей на дальностях от нескольких километров, да, 150-300 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300. Предназначено для обороны крупных промышленных и административных объектов. Главный разработчик НПО «Алмаз». Зенитные управляемые ракеты для системы С-300 были разработаны МКБ «Факел». Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы и в 1979 году первый полк встал на боевое дежурство. Дальнейшим развитием ЗРС С-300 стало создание ЗРС С-400, принятого на вооружение в 2007 году. В 2011 году было принято решение снять модификацию С-300 комплекса с производства. История Московского государственного университета дизайна и технологий имени Косыгина начинается еще в конце 20-х годов прошлого столетия. Постановлением Высшего Совета Народного Хозяйства СССР было решено создать вуз профиля легкой промышленности на базе двух факультетов – Кожевиного из МХТИ имени Менделеева и кожевино бувного отделения технологического факультета из МИНХА имени Плеханова. 26 февраля 1969 года в Республике Беларусь было организовано предприятие. А газ системы управления было известно как научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие НИ средств автоматизации. ОАО Пелинг является ведущим проектно-конструкторским предприятием оптико-электронной промышленности Республики Беларусь. Более 45 лет оно специализируется на разработке и изготовлении оптико-электронных систем различного назначения. Общая площадь производственных зданий и сооружений. ОАО Пелинг составляет 17 тысяч квадратных метров. Компания образована в 1974 году путем реорганизации конструкторского отдела Минского механического завода имени Вавилова в Центральное конструкторское бюро Пелинг. Конструкторское производственное управление Пелинг Оптик осуществляет расчет комплексных оптических схем и изготовление высокоточных оптических деталей. В настоящее время ЗАО Пелинг осуществляет разработку, изготовление и поставку сложных аппаратных программных комплексов для организации гражданской авиации и других ведомств. Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания боевой машины позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор. Комплекс предназначен для борьбы с авиационными и крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами, беспилотниками, а также одиночными снарядами РСЗО. Предприятие Минотор Сервис Республики Беларусь занимается разработкой, производством и обслуживанием боевых гусеничных машин, предназначенных для использования в сухопутных войсках и подразделениях морской пехоты. Минотор сервис разработала следующие образцы военной техники универсальное бронированное гусеничное шасси «Бриз Москит», многоцелевой плавающий бронированный автомобиль «Витим», боевую машину разведки 2 t «Сталкер» компания «Фарадей» основана в 1996 году и специализируется на разработке и производстве обуви и одежды для силовых структур крупных корпораций, а также для активного отдыха. Производственные мощности позволяют выпускать на площади более 20 тысяч квадратных метров до 5 миллионов поробов различных методов крепления в год. АО 811 авторемонтный завод КИ является одним из крупных предприятий Республики Казахстан, специализирующихся на оказании услуг по капитальному ремонту, модернизации и переоборудованию автомобильной военной и кусичной техники и агрегатов к ним. История завода начинается 1 июля 1976 года. Завод расположен в городе иремин -Тау. С 2003 года история предприятия связана с АО Национальной компанией Казахстан Инжиниринг. Компания Астрон была основана в 2007 году как негосударственное предприятие, занимающееся разработкой и производством оптики для инфракрасного диапазона излучения. Комплекс «Астрон-4К» является оптико-электронным мультиспектральным гиростабилизированным комплексом. Комплекс предназначен для установки на бронетехнику, вертолеты, БПЛА, катера и наблюдательные вышки. Холдинг Швабы входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны государственной и общественной безопасности история создания холдинга швабы начинается в 1837 году именно тогда предприниматель новатор федор швабы открыл торговую фирму и мастерскую по продажу и изготовлению оптических приборов в москве в 1853 году фирма швабы впервые приняла участие во всероссийской мануфактурной выставке, представив на экспозиции большой телескоп, несколько микроскопов, весы и солнечные часы. В ноябре 1941 года на территории двух продовольственных складов в городе Кургане размещено оборудование эвакуированной харьковской артели производства весов. Вместе с оборудованием прибыло 16 рабочих и специалистов. Так образовалась НПО «Курган Прибор». Свою историю Тульский патронный завод ведет с 1880 года. Императором Александром II было утверждено положение военного совета об устройстве в Туле патронного производства с привлечением частного капитала. Уже с 1882 года завод начинает работать на полную мощность и производит свыше 30 миллионов 4-мм линейных патронов для пехотной винтовки Бердана номер 2 в год. С 1892 года завод начал выпускать новые патроны для винтовки Мосина образца 1991 года. Центр высокопрочных материалов армированные композиты «Армаком» образован в 1992 году при Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения Ведущим предприятием обороны отрасли страны по композитным изделиям предприятие является ассоциированным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Армаком единственное в стране предприятие, которое обладает технологией производства крупнопанельных с площадью до 80 квадратных метров термокомпозитных броневых комплектов для ракетной и специальной техники. Авиационный завод в Ростове-на-Дону основан в 1939 году для производства боевых и гражданских вес самолетов. В дальнейшем он был перепрофилирован и стал первым в России производителем серийных вертолетов. Рост Вертал выпускает вертолеты разработки московского вертолетного завода имени Миля, в том числе самые тяжелые в мире серийные вертолеты ми 26 и гражданский ми 26 т которые могут перевозить в транспортной кабине или на внешней подвеске до 20 тонн груза. На основе Mi-24 был создан новый многоцелевой ударный вертолет mi 35 м который собирают здесь с 2005 года. На Росвертале также производится новейший ударный вертолет Mi-28N, ночной охотник, и его модификации. В том числе идет подготовка к серийному производству учебно-боевого вертолета Mi-28UB. Вертолет К-29 построен на базе боевого противолодочного К-27, серийное производство которое было развернуто также на Кумертаунском авиационно-производственном объединении. Его первыми носителями стали БДК Иван Роков, Александр Николаев и Митрофан Москаленко. Каждый БДК брал на борт до 4 К-29 и имел по две вертолетные площадки на носу и на корме. Саосный К29 имеет минимально возможные геометрические размеры. Для базирования на кораблях он оснащен системой складывания лопастей несущих винтов, а также специально спроектированным в шасси для посадки на качающуюся палубу.